Уважаемые читатели и зрители информагентства ⁇ Ледокол ⁇ мы приносим извинения вам за технические неполадки в начале передачи. Я уже сказал, чему посвящена наша тема сегодня. Игорь Васильевич начал рассказ. Игорь Васильевич, продолжайте, пожалуйста. Итак, значит, но остановились на том, что после того, как состоялась февральская революция, то фактически в стране тогда образовалась на тот момент двое власти. Точнее, получилось так, что на тот момент создались два властных органа. То есть, это, во-первых, Временное правительство – которая, кстати говоря, сегодня опять-таки пытается представить как такой легитимный наследник царского режима, то есть, что, дескать, вот когда случилась революция, то Николай II отрекся в пользу своего младшего брата Михаила, а Михаил, дескать, отрекся там в, честь, в пользу временного правительства, значит, до, значит, вплоть до созыва учительного собрания. Но дело в том, что... Я прошу посев... прощения, Игорь Васильевич. Он отрекся в пользу Государственной Думы. Не время время тогда да, да, еще не было. Вот, ну, кстати говоря, вы, между прочим, правильно как раз заметили. Ведь э, дело в том, что э, на момент э, февральской революции в России был самодержавный монарх, и при нем был такой штукуций парламент в лице Государственной Думы, который, в общем-то, имел право там некоторые, э, значит, э, грубо говоря, законосовещательное насчет этого, но монарх оставался абсолютным. И здесь действительно Михаил отрекся в пользу Государственной Думы, но вот это временное правительство, оно было таким органом, который совершенно не предусматривался ни законами Российской империи, ни даже в общем-то, формальными нормами буржуазной демократии. Более того, Игорь Васильевич, я прошу прощения, ведь временное правительство даже не Государственная Дума назначила, некий комитет Государственной Думы, да, да. который вообще никто не избирал и никто ему ничего не поручал. Именно, кстати говоря, именно об этом я сейчас как раз и хотел сказать. То есть там получилась ситуация да, буквально следующая, что вот значит, в Табрическом дворце собралось некоторое количество депутатов, причем, кстати говоря, как раз в это время работа, Четвертая Государственная Дума была временно прекращена по распоряжению Николая II, Но там, тем не менее, несколько десятков депутатов собрались. И в это время значит, к Каврическому дворцу подошли революционные солдаты и рабочие. И там вот эти несколько десятков депутатов, так сказать, сама, как бы, самовольно, можно сказать, то есть не без соблюдения парламентской процедуры, вот, сформировали такой комитет Государственной Думы, который уже значит, сформировал временное правительство. То есть это, в общем-то, ну, как бы формальной легитимности здесь не было. Но хотя понятно, что во время революции происходит легитимность, так сказать, революционная. Но этот орган власти, он, естественно, был, как бы как любая власть, она, как известно, носит классовую природу, то есть действует в интересах того или иного класса. Вот, соответственно, Временное правительство, оно было призвано действовать в интересах, опять же, элиты Российской империи, которая решила переформатировать страну в свою пользу, то есть, чтобы те же самые буржуазии, которые в царское время не имела политических прав, эти права обрела. Кстати, здесь, опять же, тут я немного отвлекусь от темы. Значит, у нас вот, сегодня, в общем там любят, так сказать, с трепетом, с придыханием рассуждать там о всех этих вождях э, Белого дела, которые, так сказать, были верные присяге государю, и вот они, соответственно, воевали против предателей большевиков, которые агенты Кайзера, и, соответственно, на, на немецкие деньги там наняли там, китайцев, там, и прочих. Так вот, интересно то, что основные фигуранты вот, этого будущего Белого дела, они, в общем-то, тоже вполне засветились во время Февральской революции. То есть, например, тот же самый генерал Алексеев, он как бы лично в склонял Николая II к отречению, а потом организовал его арест, а генерал Корнилов лично арестовал царскую семью. То есть, в общем-то, это фактически люди, которые активно поддержали Февральскую революцию, но при этом, естественно, что когда эта революция уже в соответствии с идеями Ленина перенапрошла на следующую стадию, то есть на стадию социалистическую, они, естественно, против этого выступили резко против. Я прошу прощения, Игорь Васильевич. Ведь мало кто помнит, но лозунгом белого движения не было восстановления царизма. Была борьба за единую неделимую Россию, а восстановление самодержавия, белое движение целью себе не ставил ну я бы тут сказал так что на момент вот начала семнадцатого года николай II и скажем так вот его верхушка российской империи они настолько дискредитировали идею монархии что практически в общем то все серьезные силы они уже и не рассматривали такую возможность чтобы именно сохранить значит вот этот самодержавный строй Поскольку здесь мы, опять-таки, видим, что и вот вожди февраля, они, значит, в конце концов, даже еще... Если я правильно помню, летом семнадцатого года провозгласили Россию республикой, и даже иерархия православной церкви, они тоже в общем-то единодушно, практически за редким исключением, тут же начали так сладострастно легать Николая II и царскую семью. То есть там просто целый, в общем-то, букет таких, скажем так, обличений, оскорблений с их стороны было. Значит. Но это не просто, Игорь Васильевич. Торжественный, публично, из синода выкатили царское пресс На улицу выкинули. Вот. Поэтому тут получилось так, что, собственно, уже, сказать, фигура и фигура лично Николая II и вообще идея самодержавной России, они были, общем-то, никому не интересны. И как, в общем-то, сегодня правильно отмечают многие авторы, что фактически состоявшаяся впоследствии Гражданская война, это фактически была борьбой между сторонниками февраля и сторонниками октября. То есть, а монархисты там, они в белом деле присутствовали, но в таком сугубом меньшинстве и на маргинальных ролях. Вот. Но, тем не менее есть... есть просьба, Игорь Васильевич, я прошу прощения. Мне бы хотелось, чтобы вы раскрыли классовую сущность двоевластия. Вот вот. Понимаете, в чем дело? Очень, когда говорят о, э, так сказать, легитимности временного правительства и нелегитимности Советов, э, ведь как раз упускает вот эту именно классовую сущность. А ведь на самом-то деле произошла антифеодальная буржуазно демократическая революция, в которой были заинтересованы три класса. Класс буржуазии, пролетариат и крестьянство. И вот здесь буржуазия создала временное правительство, а другие два класса, пролетариаты и крестьянство, создали советы рабочих, крестьянских и, естественно, солдатских депутатов. Я не ошибаюсь? Совершенно верно. Ну, здесь практически вот как раз именно вторым центром власти с самого начала революции являлся Петроградский совет но э, при этом опять же надо отметить что э, если я правильно помню э, его первом составе пер, первом послереволюционном составе петросовета там по моему было только двое большевиков то есть э, первоначально большинство там было меньшевистское серовским ну в общем то это в принципе вполне понятно поскольку ну, да. троцкий вне фракционный сд хрусталё на царь меньшевик ну... Значит, ситуация ведь была в чем, значит, что во время войны, собственно, и ССР и меньшевики, по крайней мере, большинство этих партий, там хотя и были исключения, они выступали с позиции оборончества, и поэтому, соответственно, они не подвергались тем преследованиям, активно, как... Активно воевали в союзе союзом и в землусарах. Да, то есть этого организации, которые были призваны, скажем так, мобилизовать промышленность для фронта там. И также, э, значит, ну, кстати говоря, опять-таки, многих земогусаров, они как раз потом оказались, например, и у Колчака на офицерских должностях. Поэтому, собственно, Колчаковскую армию так, в общем-то, хорошо били красные, в отличие от нам. Вот И получается, значит, что на момент начала... Вот, э, Первые послереволюционные дни февральской революции существуют вот, два центра власти, то есть существует временное правительство, самопровозглашенное, существует Петросовет, но при этом Петросовет, поскольку значит, в нем большинство составляют, скажем так, умеренные социалисты, то есть те же самые меньшевики, те же самые ССР, то они, в общем-то, вполне как бы, поддерживают временное правительство, поскольку считают, что вот сейчас... Вот, Совершили буржуазную революцию, и, в общем-то, это хорошо, этого достаточно. И сейчас, значит, нам нужно производить буржуазное преобразование, в общем-то, не забегая никуда вперед. А самое главное сейчас вот Россия ведет внешнюю войну с Германской империей и ее союзниками, поэтому нужно вообще вот лучше всю революционную активность отложить на состояние после войны. А сейчас нужно быть оборонцами. То есть такова была позиция. Петросовета. Понятно, что в этой ситуации в общем -то, и Ленину, и его сторонникам, которые находились в эмиграции, было очень важно как можно скорее попасть в Россию, чтобы в лично принять участие в революционном процессе. Тем более, что в Ленин на тот момент был действительно уже как бы, авторитетный призванный, и признанный э, лидер э, партии большевиков. Точнее, опять же, партия, она именно как уже отдельная партия, она организованно была оформлена чуть позже, то есть в, на шестом съезде, который состоялся летом семнадцатого года. Но фактически уже на тот момент раскол среди социал-демократов дошел до того, что действительно большевики и меньшевики представляли собой фактически разные партии. Значит, ну, здесь возникает такой в технический и политический момент. Что Ленин э, находится в Швейцарии, которая была страной нейтральной, поэтому, собственно, в ней там находились множество представителей, вот, э, скажем так, интернационалистов, которые именно э, значит, с, то, то, то, то, того самого движения, сформировавшегося в ходе Церебральской вот, китайской конференции, которая потом Мы впоследствии говорим, стали... так, революционная интеллигенция. Ну, фактически, да, в общем-то, хотя там я бы не сказал, что там чисто уж интеллигенция, там, в общем-то, были и представители пролетариата, хотя и немного, значит, вот. Но Швейцария, с одной стороны, страна нейтральная, то есть там можно, значит, находиться находиться, не опасаясь того, что тебя арестуют и посадят представители воющих сторон. Но, с другой стороны, значит, это страна, значит, которая не имеет выхода к морю и не имеет, соответственно, прямого коридора к, России, к территории России. То есть поэтому можно ехать либо через территорию, контролируемую Антантой, то есть, скажем, через Францию, либо через территорию Германии, которая значит, является воюющей стороной и является на тот момент врагом России. Проблема была в том, что поскольку Ленин выступал именно такой постоянно и публично с теми же лозунгами поражения своего правительства, то, сказать, государство сказать, государства Антанта, они не были заинтересованы в том, чтобы Ленин и его сторонники смогли бы вернуться в Россию. И более того, я бы сказал так, что на самом деле те же самые правящие круги Англии и Франции, их, в общем-то, вполне устраивал факт февральской революции, то есть то, что Николай II свергнул, что там в России фактически установлена республика, то есть им это было все, как бы для них это нормально. Но вот если там в России дальше революционный процесс будет углубляться, то их это не устраивало. Потому что, в общем им не, нужно был, не нужен был выход России из войны. но ну и, в общем-то, социалистическая, социалистическая страна, социалистическая республика, она вместе с Россией, им тоже была совершенно не нужна. Поэтому, если бы э, большевики и их лидер э, значит, по, по, по, попытались бы воспользоваться путем через э, Францию, то их бы, в общем-то, скорее всего, просто бы арестовали бы прямо на границе. И, соответственно, на этом бы поездка закончилась. Но э, при выборе пути через Германию тут вставал другой э, важный Я момент. Я прошу прощения, тем не менее, значит, группировка Ленина обратилась с просьбой за разрешение проехать через территорию Франции и получили официальный отказ, я не ошибаюсь. Ну, там, да, прорабатывались разные варианты. Вот. Кстати говоря, опять же, интересно, что, например, вот тот же самый лидер СРФ Чернов, который, кстати говоря, тоже участвовал в Циммервальской конференции, Хотя и занимал там такие более умеренные позиции, чем Ленин, он как раз именно поехал через территорию Антанты, в итоге в Англии он был арестован. Хотя и на короткое время, в общем-то, то есть, действительно, вариант в оказался таким не слишком реальным. Поэтому, значит, другой вариант был вот, ехать через Германию, но при этом тут важно было, значит, чтобы как бы не возникло вопросов о том, что вот тут Ленин является германским агентом, так же как и большевики. И действительно, вот сегодня у нас очень многие антикоммунисты, они обличая большевиков, прямо заявляют, что вот, дескать, что они там действовали, что существовали чуть ли не на деньги кайзера, что действовали там по указке немецкого генерального штаба. И, соответственно, значит, их сюда заслали, как вот выразился с времени Черчилля, значит, как чумную э, бациллу в этом запланированном вагоне. Э, ну, дело в том, что, во-первых, на сегодняшний день, если именно судить с позиции исторической науки, а не с позиции всяких антикоммунистических забываний, то никаких доказательств финансирования большевиков немцами во время Первой мировой войны сегодня неизвестно и не получено. Причем, значит, да, у нас в как бы, общественное сознание там были все время вброшены пакет документов. Это так называемые документы СИССОН. Это но ну, на они в честь, так сказать, по фамилии американского сенатора, который эти документы, скажем так, получил, там, точнее купил их фактически за определенную сумму на территории России, потом вывез их в Штаты, и там значит, это они были представлены в Американский конгресс. Но дело в том, что фальшивость этих документов, она, в общем-то, давно доказана. Причем здесь интересно, что... Вот фальшивые документы, их фальшивость может быть установлена двумя путями. То есть это, во-первых, путем анализа значит, их способов исполнения, то есть, скажем, там, условно говоря, бумага, там, шрифт, там, пишущие машинки, если это на машинке и так далее. И второй момент, что может быть фальшивость... В и так далее. Да, да, это вот первый момент, то есть это детали, детали технические. А второй момент ⁇ это, собственно, по, по соответствию содержания, в общем-то, известным реалиям. Так вот, фальшивость документов Сессона, она значит, именно доказана как, значит, по обеим этим позициям. То есть там, например, получается, что, значит, грубо говоря, скажем, документы, которые, один из которых якобы был выпущен в немецком генштабе, а другой где-то за сотни километров в России, они, как выяснилось, технически выполнены на одной и той же пишущей машинке. Опять же, там вот несоответствие этих самых штампов, бланков и всего прочего. Значит, и второй момент – это то, что оно очень чисто по содержанию. Опять же, там тоже очень много таких грубых, скажем так, неточностей, которые доказывают то, что это документы не могут быть подлинными. Но при этом, значит, что здесь, как говорится, вишенка на торте, значит, что а самым, значит, первым именно серьезным исследователем, который, в общем, с того с точки зрения, доказал фальшивость этих э, документов, был э, Джордж Кеннон, который э, значит, очень личность очень примечательная. То есть, это, как вы понимаете, с фамилией имени, это американец. Э, более того, он значит такой достаточно видный американский государственный деятель, деятель и его даже многие называют отцом холодной войны. То есть, это человек, настроенный к Советскому Союзу резко отрицательно. Но, тем не менее, именно Джордж Кеннон, он в 1956 году, если я не ошибаюсь, именно с научной точки зрения разобрал вот эти документы и доказал их фальшивость. После этого в общем-то, были другие исследователи, в том числе и в нашей стране, значит уже даже в постсоветское время, если я правильно помню, старцев у нас этим занимался, и их выводы были совершенно идентичны насчет того, что весь этот пакет документов является фальшивым. И также, в общем-то, забегая немного вперед по нашему рассказу, даже еще до Октябрьской революции, Следственная комиссия временного правительства, она также не смогла найти доказательств того, что большевики предатели, что большевики немецкие шпионы, и, соответственно, финансируются германским генштабом. Поэтому, действительно, значит, версия о том, что якобы большевики стояли на содержании германского генштаба, она, в общем-то, как выражается сегодня, является фейковой. Вот. Но, тем не менее, значит, как, собственно, проходила процедура вот этого проезда большевиков через германскую территорию? Значит, согласно договоренностям... Там э, получалось следующее, что, собственно, вот эта группа лиц, их там было несколько десятков, они доезжают до швейцарско-германской границы, там они садятся в вагон, который э, снаружи запланируется, с целью, значит, чтобы за время проезда через э, германскую территорию между пассажирами вагонов и внешним миром не было никаких контактов. То есть, получалось, значит, что вот, э, Германия она согласна пропустить эту группу лиц через свою территорию, э, но при этом э, никаких, э, скажем так, э, контактов, там, вербовки, проще, она не, не осуществляет. То есть, вот, на таких условиях была так сказать, э, достигнута договоренность о этом, как бы, транзите вот этой э, группы людей. После чего значит, это состоялось в начале апреля. Там в течение где-то примерно суток этот поезд ехал по немецкой территории. После еще достигли моря. Там дальше они значит, на уже море перебрались в Швецию. И оттуда уже через Швецию достигли территории Финляндии, которая тогда являлась автономной частью российского государства. Ну и дальше тогда, соответственно, уже... После этого Ленин и его спутники прибыли в Петроград. Это случилось как раз, если правильно помню, 3 апреля 2017 года по старому стилю. Понятно. И вот тут начинается активная работа Владимира Ильича. Его голос, его заявления прозвучали диссонансом. Вспевшейся, так сказать, тусовке крупной буржуазии и остатков феодальной, так сказать, верхушки. Ну, напомню, что первым председателем временного правительства был князь Львов, видный такой земский деятель. А и выступление Лейна прозвучало резким диссонансом, к всей этой, так сказать, помпезной, будем говорить, хореографии. Это были знаменитые апрельские тезисы. И вот, как мне кажется, на них надо остановиться более серьезно. Потому что, будем говорить так, на мой взгляд, серьезно апрельские тезисы последний раз изучали в школах где-то в 60-х годах. Потом, чем дальше, тем больше от них оставалась некая усеченная версия, а потом всего лишь... Некая констатация фактов. Не так, Игорь Васильевич. Ну, тут мне как бы сказать трудно, потому что я, в общем-то, в 60-е годы как бы, учился, естественно. Значит, ну, то, qué, что я, то, я, что, что я помню <CSU1> на то что это, это на но нас у нас я сейчас уже не помню но здесь говорить говорить вообще у нас последние существования советского союза и это во многом из науки в общем ну что у нас много много... людей, которые, людей, которые сейчас являются сейчас ярыми антисоветчиками, антисоветчиками, антисоветчиками, а в то время, в общем, а в время очень билеты, и, билеты и, и, наверное... наверное Замполитами зомболит, это... были. Ну да, ну да. Так вот, значит, а, так вот значит, что касается, а, касается а, собственно-апрестских тезисов. Они, были, а они были, были Лениным и против Лениным практически сразу после приезда, после приезда. Там, и там и а в течение они обсуждались с а, а, торгарскими большевиками. Борьба. Кстати, опять же, здесь а, опять же, что, а, что в, партия большевиков, несмотря на весь авторитет Ленина, она не была партией вождескоть как скажем, НСДП в Германии. То есть здесь это не значит, что больше что-то выдвигает, а все там последние а это да. поддерживают, поддерживают. Там действительно там, вот эти да, тезисы, вот, они в течение нескольких дней обсуждались, обсуждались, и потом и уже после этого 7-го 7 апреля по старому все были опубликованы в газете время. В течение трех дней. Да, получается так, действительно. в чем, собственно, состояли эти тезисы? Во-первых, самый такой первый и важный пункт. Это то, что значит, отказ от лозунгов революционного оборончества. Ну, точнее, скажу так, что большевики, они, в с самого начала таких лозунгов не придерживались. Но сейчас, можно сказать, ситуация в какой-то степени изменилась. То есть здесь, вот, опять-таки, оппоненты большевиков могли бы, точнее, они не только могли, они и заявляли об этом, что теперь вот Россия совсем другая, что теперь значит, царя нету, уже вот революция совершилась, поэтому нужно отечество защищать. Вот. Лозунг большевиков и был простой. Цели достигнуты, революция закончена. Ну, практически да, то есть выражаясь современным языком, всем спасибо, всем свободны. Но Ленин и его сторонники кстати, были категорически не согласны, поэтому там по-прежнему оставался их лозунг, что отказ от революционного оборончества и, опять же, превращение войны империалистической в гражданскую, то есть свержение власти капитала насильственным путем. Следующий тезис. Это то, что революция вовсе не закончилась. То есть сейчас э, совершен только первый этап буржуазно-либеральный, а теперь после этого необходимо переходить к революции социалистической. Причем это делать не когда-нибудь там через десятки лет, когда тут созреет э, ситуация, как это призывали меньшевики, а вот прямо сейчас. То есть значит, что нужно, чтобы э, вот эти революционные события дальше переросли на новый этап социалистический. Отсюда вытекает следующий тезис, то есть то, что Временному правительству не должно быть никакой поддержки. Потому что на данный момент получается, что Временное правительство – это, собственно, враг, то есть это, они, это орган власти, Враждебного класса. То есть именно в результате революции первой русской революции царь Николай II был вынужден отменить выкупные платежи. То есть это можно представить, значит, сколько там 40 тысяч лет уже значит, да, платили. Да, но аренда земли осталась. Естественно, потому что, опять же, вот почему крестьяне были так заинтересованы в том, чтобы ликвидировать помещищее землевладение. Вот сегодня, опять же, есть вот ряд значит, таких критиков большевизма, которые заявляют, что вот, дескать, к тому моменту помещичье землевладение оно было уже незначительным, что там уже большая часть земель принадлежала крестьянам, и вот, дескать, там какие-то там остатки этих помещичьих земель, они бы ничего там не решили. Но дело в том, что когда в свое время крестьян освобождали, то, в общем -то их так сказать, бывшие господа они поступи... обычно поступали очень хитро. То есть они стремились сохранить именно в своей помещи собственности такие, можно сказать, ключевые земельные участки, как, например, вот там дорогу, сказать, участок земли, который отрезает дорогу к водопою для скота. Там, скажем, лес, откуда дрова берутся. Ну и еще ряд таких значит, моментов. После чего значит, эти участки земли, Крестьяне просто были вынуждены у помещика арендовать, причем на самых кабальных условиях, то есть не рыночных, как вот сегодня там любят заявлять, что вот, дескать, там это если тут не дают, так найдите другое. А вот здесь вот все, если вот тут другого сказать, пути, скажем так, к водоему нету, то... почти по воздуху и ползи под землей. А, вот, поэтому действительно, вот, значит, вот это помещище землевладение, оно для... Крестьян, в общем-то, был таким, значит, ну я бы сказал, как красная тряпка для быка, то есть очень раздражающим. И когда э, большевики и Ленин выдвинули лозунг именно немедленной конфискации, без выкупа всех помещений земель, то это, естественно, нашло в прямой отклик в крестьянской среде. В то время, кстати говоря, как те же самые временные правительства, оно там значит, стремилось, этот э, земельный вопрос, как можно там дольше замотать и не решать, и, собственно в общем-то и ну, ну, почему же я бы так даже не сказал потому что партия кадетов милюковская партия внесла на рассмотрение э, этой самое временного правительства документ в котором говорилось что конфискация помещей земли вещь несправедливая и она должна быть выкупаемая так что они своих намерений в общем-то и не скрывали. Вот туда. Но при этом все-таки там, например, скажем, те же самые ССР, они, в общем-то, выступали тоже за аграрную реформу, но опять же, которая будет там после окончания войны, то есть это только не сейчас, когда-нибудь там, когда Константинополь завоюет, по всей видимости. значит Потом, кстати, еще важный момент, что также крупным земельным собственником оставалась православная церковь. Хотя, конечно, опять же, надо отметить, что вот когда сегодня тут нашей нынешней иерархии и какие-то оголотелые батюшки там ведут пропаганду, что вот детские большевики ограбили церковь. На самом деле, в общем-то, секуляризация церковных земель, она проходила и до этого. То есть еще и во времена Петра Первого, и во времена Екатерины Второй. То есть там у церкви были забраны достаточно... Да, Периодические большев... цари ее пощипывали. Да, то есть, их по пощипывали, но там, как сказать, там получилось так, что забрали собственность, но вместо этого дали бюджетное финансирование. Вот. А, соответственно, но все равно на 17 год у церкви, в общем-то, земель было еще много, и, соответственно, опять же, как бы вполне справедливо было бы их... От нее забрать. Потому что, опять же, если сказать, православная церковь себя позиционирует как организация религиозная, занимающаяся именно как бы, служением Богу, то, в общем-то, всякое сказать, производительное сказать, средство производства им совершенно как бы излишние не нужны. Значит, следующий из тезисов выдвинутых Ленином это банковская реформа. То есть, фактически, национализация банков и значит, слияние их в единый банк, который будет контролем Советом народных депутатов. В общем-то, опять же, это в общем -то, вполне понятно, для чего это нужно. Чтобы, опять же, лишить буржуазии возможности бесконтрольно наживаться, а также возможности саботировать действия революционной власти. Будем говорить, выводы реальных ценностей из страны за рубеж. И даже более того, тут э, я могу просто, э, опять же, тут э, вспомнить, э, точнее, э, как бы сослаться на опыт Парижской коммуны, печальный опыт, потому что, как мы помним, э, парижские коммунары, они, взяв власть в Парижа, они не произвели э, подобного шага, то есть у них фактически банковские банки не тронули, и поэтому получилось так, что у них просто там не было денег в тот момент, когда они, собственно... Были. Да, когда они были очень крайне нужны. Следующий тезис – это сказать, контроль советов за, за производством и распределением продуктов. То есть, что это значит? Это значит, ну, во-первых, здесь, опять же, вопреки распространенным заблуждениям, большевики не выступали первоначально то есть, за национализацию промышленности, фактически вот эта национализация промышленности, она уже была осуществлена во многом вынужденной в ходе гражданской войны. А первоначально у них, как бы их лозунг и, в общем-то, намерения были такие, что собственность у капиталистов, она остается, но при этом она должна контролироваться, то есть должен быть рабочий контроль, который, в общем-то, будет призван для, для чего? Чтобы отстаивать интересы рабочих и опять же, не позволять буржуям слишком наживаться, поскольку в условиях идущей войны понятно, что там возникает очень много соблазнов для наживы. И второй момент, то есть вот то, что общественный контроль за распределением продуктов, это было очень актуально, поскольку именно в этот момент, то есть в начале 2017 -го года, Сложилась ситуация, когда даже в царское правительство уже не могло справиться с именно обеспечением населения городов. Но не случайно же она в 2016 году взяла продразверстку. Да, в общем-то, то есть действительно, кстати, опять же, об этом у нас сегодня многие забывают, но, в общем-то, идея продразверстка, она была выдвинута еще при сказать, царском правительстве. Она Тут я бы сказал, то есть там лозунг был, значит, но они в реально еще осуществлять не успели, но более того, Продразвездка пыталась осуществить Временное правительство, и даже вот в этом скандально известном романе «Доктор Живаго» Пастернака, который, как известно, значит, у нас, точнее, не у нас, а у них получил Нобелевскую премию. Там как раз есть один эпизод, когда значит, вот, там главный герой видит, как вот приехавший в деревню там, комиссар временного правительства, он там пытается вот эту развертку осуществить. И вот этот Сын, вот, ну, занят, фактически получилось как, значит, что Нет, ведь, собственно... Мать не берет руку, уже телефон звонит. Настолько, значит, уже ситуация критическая, что, собственно, даже, в общем поводом к февральской революции в Петрограде послужили перебои снабжения, сказать, Петрограда хлебом. То есть это даже столицу уже не могли сказать, обеспечить продуктами питания. И, значит, естественно, что в этой ситуации нужно было организовать снабжение, жизненно необходимыми э, то есть, э, э, продуктами и товарами, э, необходимыми для жизни, и тем самым, а также пресечь спекуляцию этими предметами. Потому что понятно, что когда идет развал системы снабжения, то, естественно, возникает очень большой соблазн для представителей скажем так, бизнеса, как сейчас выражается, на этом деле нажиться. Значит, поэтому этот, в общем -то, лозунг был, в общем-то, вполне жизненный и э, понятный. И, наконец, э, последние два из э, тезисов э, выдвинутых Лениным они касались уже, собственно, вопросов э, партийного строительства. То есть, это, во-первых, необходимости э, уже оформления РСДРПБ, то есть как партии большевиков, как э, отдельной э, партии никак уже не организационно не связанные с другими социал-демократами, которые, собственно, на тот момент уже были оппортунистами. И э, второй момент — это, собственно, обновление интернационала. Поскольку, в -то, на тот момент, то, опять-таки стало понятно, что второй интернационал себя дискредитировал. Ну и, собственно, даже после того, как война будет завершена, все равно с этими людьми уже не по пути. Поэтому нужно формировать новый интернационал, который будет коммунистический, и, собственно, будущие представители которого, в общем-то, они уже с тем же Ленином и его, с его единомышленниками уже как бы встречались и сотрудничали во время вот этих э, Цимирвальской и Кентальской конференций. То есть вот э, такие э, были э, те самые апрельские тезисы, которые были выдвинуты Лениным. Понятно. И вот здесь мы уже переходим к более серьезной работе. По сути дела, временное правительство, как мы уже с вами говорили, имело три кризиса. Ну, первый кризис это, собственно говоря, кризис майский, значит, когда князь Львов потерял власть, и из временного правительства вывели. Милюкова и Гучкова. Значит, второй кризис – это кризис после расстрела, собственно говоря, июльской демонстрации. И, наконец, третий кризис – это кризис осенью после провала наступления на Ригу и поражения в Ютландском сражении. Значит, и вот здесь, как мне кажется, необходимо отметить вот э, тот момент, когда э, всеобщая, так сказать, тусовка заявила, что нет такой партии, которая взяла бы на себя ответственность и, соответственно, власть в Российской Республике. И вот я бы попросил вас, Игорь Васильевич, остановиться на этом моменте, если вам не трогать. И вот тех, будем говорить, заметках Ленина, значит, по поводу его работ, как раз военная программа пролетарской революции. Ну, дело в том, что тут, ну, на самом-то деле, все-таки мы тут, получается, немного как бы забегаем, получается, вперед, потому что, в общем-то, и до этого у нас, в общем-то, были такие, в общем-то, интересные события. В нашей стране. Фактически, вот, действительно, как вы, в общем-то, правильно заметили, фактически получается, что временное правительство, оно, в общем-то, действительно шло от кризиса к кризису, потому что оно было не способно решить ни одну из стоящих перед страной задач. Причем не, даже не просто, скажем так, задачи, которые когда-то могут быть решены, а задачи, Жизненно, решение которых жизненно необходимо. То есть, это в первую очередь, это война и земля, а, да, и земля действительно, гражданый вопрос. Кстати говоря, они общем-то между собой были вполне в общем взаимосвязаны, поскольку в общем кем являлись тогдашние военнослужащие российской армии? Это большинство, подавляющее даже большинство из них, это крестьяне, которые были, соответственно, призваны и одеты в солдатские шинели, Радики причем... этого разряда, 54 года, черт возьми. Вот, причем здесь, опять же, что интересно получилось, значит, когда вот у нас, опять же, в Российской империи было отменено крепостное право, когда была введена вот эта всеобщая воинская повинность, она, в общем-то, хотя и называлась всеобщей, но на самом деле это было, значит, всеобщесть была такая весьма относительная. Потому что ведь, что получалось, что, значит, у нас подавляющая часть населения крестьяне, которые ведут значит, свое, там, это мелкие хозяйщики фактически, которые ведут свое там, хозяйство там, на кладке земли. И при этом понятно, что если там, забрать у них сказать, работника, кормильца, то, в общем-то, это будет как бы для этого хозяйства печально. Поэтому у нас, собственно, по тем законам, которые действовали в Российской империи, получалось, что в общем очень много было людей, которые получили права с ручки. То есть там, насколько я понимаю, это и единственный сын в семье, и там, значит, и по здоровью, и там по образованию. То есть, э, а потом, значит, те уже крестьяне, которые, так скажем, не имели прав на отсрочку, опять же, среди них призывали не всех, а там бросали жребий, и только вот те, кто жребий вытянут, они вот пойдут служить в армию а остальные там, значит, они остаются в запасе, там считаются вот это ратниками первого разряда, потом по возрасту, по-моему, во второй разряд переходят. То есть реально в мирное время у нас... пятого армии... разряда. Ратник пятого разряда 54 года. Их уже в конце войны начали призывать. А, ну вот, я, я сейчас к этому веду речь, значит. То есть получалось, что в мирное время там, значит, в армию ушло где-то примерно одна треть от, собственно, крестьянских парней призывного возраста. Остальные оставались дома. А, значит, но когда вот, а, наступило именно время военных испытаний, оказалось, что система в работает, э, так скажем, довольно плохо. То есть, э, если бы война бы, действительно была быстрой и победоносной, как это планировали в некоторые стратегии, тогда бы, наверное, все бы было в порядке. Но когда война затянулась, оказалось, значит, что в армии пришлось выгребать действительно, большую часть мужского населения деревни. То есть там было, по-моему, на тот момент призвано, по-моему, 15 миллионов человек царской царской армии, если я не ошибаюсь. И пр практически это привело к тому, что вот крестьянские хозяйства, оставшись без работников, они начали приходить в упадок, начали разоряться, то есть просто именно из-за того, что не хватало рабочих рук. Поэтому для тех вот э, солдат, одетых в солдатской шинели, э, для этих крестьян, которые были, сидели в окопах, для них, в общем-то, особенно, что называется, то, что их, э, скажем так, волновало и, в общем-то, что заставляло их требовать именно скорейшего окончания войны, это то, что с каждым, проведенным, э, с каждым днем проведенным ими в окопах, их хозяйство там дома оно продолжает разоряться, соответственно, их семьи голодать. Поэтому требование мира, оно, в общем-то, было очень таким, я бы сказал, не, так, не просто... Не просто требования мира, Игорь Васильевич. Дело в том, что начиная с марта месяца 2017 -го года массовое дезертерство Просто массовое, крестьян. Да, в общем-то, действительно, это момент. Ну, как сказать, получается, что здесь просто одно связано с другим. То есть, с одной стороны, начинается вот разрушение государства, то есть падение дисциплины в армии. Соответственно, возникает уже такая значит, возможность достаточно там, безнаказанно дезертировать. С другой стороны, опять же, в деревне происходят всякие интересные события. То есть, опять же, во многих местах... Ну, срок очередного передела участка в деревне. Угод в 17 год это очередной пятилетний передел участка. И более того, как раз в это время, опять же, многие крестьяне, они не дождавшись... Соответственно, когда там господа, так сказать, это решат... вопрос, значит, они начали просто помещу земли делить самовольно. И поэтому, естественно, что тут уже у солдат, значит, на фронте, у них там была идея такая, что вот можно и опоздать, то есть тут без тебя все разделят, поэтому лучше бы вот сейчас бы уже, может, сказать, бежать, значит, а еще бы... Их еще было... с винтовочкой. Да, совершенно верно, потому что это будет аргумент в этом разделе. Поэтому, действительно... Получается, что значит, такие настроения значит, на фронте во всем как бы, распространяются, соответственно, идет массовое дезертирство, а беспособность армии падает. Значит, но в этой ситуации там как раз вот у нас состоялся юрский кризис, когда фактически в Петрограде там была вооруженная демонстрация солдат и матросов и рабочих, которая была расстреляна Временным правительством. Не просто Временным правительством, СССР и меньшевистским Временным правительством. Само да, тому времени уже, значит, это правительство, уже там, большая часть министров уже... То расстреляли... есть борцы и родители за народное благо еще полгода назад. Теперь в этот народ спокойно стреляют. Ну, собственно, это, в общем-то, вполне, на самом деле характерно, что потом, если мы посмотрим на, опять же, забегая немного вперед нам, на события в Германии, на события во Франции, там тоже есть, в общем-то, не, немало примеров, когда именно, социал-демократические власти, они там это приказывали, значит, стрелять в... Ну, в 18-й год. Да, там это самое, это носка там к Носки и Шейдеман. Да. Там... Вот. После этого, значит, соответственно, в, э, значит, лидеры большевиков были вынуждены скрываться. То есть там часть из них была арестована. Как, значит, э, кстати говоря, заодно был арестованы Троски, который как раз в этот момент э, значит, вступил в партию большевиков на шестом съезде. Но, но это соответственно, было позже, было в августе. Э, да, но при этом... Все-таки Троцкий тоже был арестован, хотя потом значит, его, в общем-то, освободили. Вот. Но, Но при этом... Но что интересно, большевики предостерегали солдат, что не надо выходить на эту демонстрацию, готовится провокация. Большевики прямо солдатам это говорили. Но когда солдаты пошли, большевики пошли вместе с ними. Ну, я бы сказал, что здесь, ну, во-первых, тут надо еще помнить, что здесь, кроме, собственно, большевиков, у них тогда на тот момент были попутчики, в том числе из числа анархистов. То есть это люди, так сказать, настроенные более радикально, но при этом, соответственно, менее организованно. и, ну, там и левые ССР, и меньшевики-интернационалисты, там всего хватало. Но позицию жесткую по этому вопросу имели только большевики, если мне память не изменяет, Игорь Васильевич. Я да. Да. И э, потом еще такой, опять же, важный момент, как раз по поводу участия, что, собственно, у большевиков, у них там практически с самого начала их возникновения деятельности был, я бы сказал, значит, ну, я бы, точнее, сформулировал значит, принцип деятельного участия во всех революционных событиях. Потому что, вот и опять же, если даже вспомним вот это 9 января 1905 года, вот это шествие к царю, который был расстрелян. то там, опять же, большевики в нем участвовали, хотя были категорически не согласны с самой идеей, значит, что у царя там можно что-то выпрашивать. То есть они просто понимали, что для того, чтобы, так скажем, получить поддержку народа, нужно с этим народом, в общем-то, вместе бороться. И, кстати, опять же, вот здесь, тут, к сожалению, значит, сегодня мы видим, когда многие представители, скажем так, левого коммунистического движения, они, в общем-то, зачастую, там, высокомерно заявляют, что, дескать, там, что там-то или там-то, в общем-то, люди, они еще не, так сказать, не выдвигают коммунистических лозунгов, поэтому зачем же мы там будем с ними участвовать в совместной деятельности, а ведь, как бы, коммунистическое сознание, оно само по себе не возникнет. Появляется. Но это не отрицает э, необходимости, как говорится, подвигать жесточайшие критики тех, которые организуют бесцельные мероприятия. Для того, чтобы людей отбить желание вообще на эти мероприятия ходить. Ну, это безусловно. Ну, э, тем более, что большевики всегда стремились придать любому выступлению трудящихся, политический характер, выдают на первое место политический лозунг? Это да, тоже очень э, важный момент, потому что, опять же, тут, э, как известно, что борьба там, экономическая, она тоже в -то, очень важна, как, в общем-то, даже и необходима, как определенный этап, но без э, выдвижения политических лозунгов это все равно будет полумера, которая, в общем-то, не приведет Ничему к... Ничему не приведет. Я прошу прощения, продолжайте. Да, значит, теперь, значит, еще важным, как бы очень важным событием был так называемый корнилский мятеж, состоявшийся в августе семнадцатого года. Причем, значит, тут что получалось, значит, что когда вот было создано очередное коалиционное время правительства в котором было значит, уже большинство министров были социалистами, то есть представителями СССР меньшевиков, который возглавлял с Керенским. Да, министр-поседатель. Да, значит, вот, значит, и он, по-моему, даже был одновременно военным министром. Значит, да, вот. и что самое Это... интересное, заместителем у него был Савинков. Все совершенно верно. Значит. Но так вот, значит, при этом верховным главнокомандующим вместо генерала Брусилова был назначен генерал Корнилов, который значит, на тот момент был очень популярен. Но, ну, собственно, чем была вызвана его популярность? Значит, потому что он, будучи генералом царской армии, попал в плен. Кстати, опять же, что интересно, вот у нас сегодня очень, опять-таки, любят многие обличители заявлять, что вот, дескать, там это в Великой Отечественную войну у нас советские военнослужащие, красноармейцы, они массово сдавались, а вот, дескать, в царское время такого не было. Реально, в общем-то, тут, опять же... Конечно, важную роль играет значит, развитие военной техники, то есть просто на момент Первой мировой войны там, как известно, был позиционный тупик, то есть там не было тех значит, стремительных наступлений и прорывов, как во Вторую мировую. Но тем не менее, к сожалению, солдаты русской армии сдавались массово, и также массово сдавались и генералы. И даже более того, как я очень-то под, прикидывал, подсчитывал, там, по-моему, количество оставшихся генералов было как, даже больше, чем генералов Красной армии. Это верно. Но дело не в этом. Я вот здесь с вами немножко не соглашусь, Игорь Васильевич. Колоссальная популярность Корнилова была вызвана одним фактом. После падения Риги он потребовал введения смертной казни на фронте и добился ее. Поэтому чрезвычайно был популярен в среде реакционного офицерства и э, представителей самых разных групп буржуазии. Ну, здесь просто я хотел еще осветить его немного более ранее, значит, как бы этап биографии. Значит, что вот одним из генералов, попавших в плен, был Корнилов, но он был, по-моему, единственным из русских генералов в Первую мировой войну, кому удалось из плена сбежать. То есть он вполне успешно смог сбежать, перейти линию фронта. Соответственно, он... По этому поводу был царской пропагандой, так выражаясь современным языком, распиарен, как герой. Поэтому он был известен всей стране. Но за это он, опять же, Николая II так сполна отблагодарил значит, тем, что он сказать, лично арестовывал его семью в марте семнадцатого года. И опять же, получалось значит, так, что вплоть до вот этого, почти до самого Корниловского мятежа, он, в общем-то, был таким вполне, как бы, сказать, революционером. То есть он там выступал на митингах под красным знаменем. То есть это казалось бы такой, в общем-то, вовсе не похож на того, есть что Есть такой из себя красный генерал. Да, в общем-то, красный именно, что красный генерал. Причем, кстати, что интересно, что в этих выступлениях он там заявлял, что, дескать, что вот в эти годы самодержавия он там тоже там страдал, как бы, потому что он понимал, что ну, народ. И что поращил. характерно, мучился. Ну да, в общем-то, поэтому, в общем-то, именно проявление, видимо, этого мученичества, то, что ему там давали щены давали ордена и все прочее. Кстати, то есть это, на самом деле, интересно почитать вот такого рода выступления, это просто именно наглядно характеризует, кто, в общем-то, все эти люди. Да. Значит, но, тем не менее, вот, значит, в августе 2017 года он решил, как сейчас выражается, переработаться, то есть э, совершить военный переворот с, э, целью установления в стране военной диктатуры. И, соответственно, это должно было бы значит, завершить революцию, то есть, соответственно, как и хотела тогдашняя элита что -то загнать быдло в стойло. То есть, э, причем действительно, вот он, значит, на тот момент, кстати говоря, в армии уже была установлена смертная казнь, если я правильно помню. Да, после, знаешь, после... Да, после там и провала июльского наступления. Значит, но здесь а, какая ситуация получилась, что когда, значит, Корнилов а, начал свой переворот, он, а, собственно, рассчитывал на поддержку Керенского. И, по всей видимости, та, такого рода обещания, собственно, Керенский ему и дал. Но после Я этого... В своих мемуарах это и отмечал. Помните, было издано, по-моему, Дни она называлась, он издал ее в Америке, он же умер в 70-м году прошлого века. Он даже в в четвертом, если не ошибаюсь. То есть он ну, очень тебя, долго уже прожил. Это, да? это уже не принципиально. Он мемуары написал, где говорил, что якобы Корнилов нарушил договоренность. Ну, во всяком случае, получилось как? значит, Что с... Действительно, у них договоренность какая-то была, но в итоге значит, они не смогли договориться. После чего получилось, значит, что э, Корнилов э, двинул э, свои войска на Петроград э, с целью э, фактически свержения временного правительства и установления военной диктатуры. А Керенский он, э, был значит, в этой ситуации вынужден э, обратиться за помощью к Советам и соответственно, фактически санкционировать создание Красной Гвардии. То есть э, вооруженных отрядов рабочих, которые значит, фактически контролировались. И уже большинство в советах принадлежало большевикам. А, совершенно верно как раз, потому что вот летом 2017 -го года там произошло значит, смена состава советов. И там действительно... Вот как раз июльского расстрела, когда больше солдаты не верили ни ССР, ни меньшевикам. Вот. И после этого получается, что таким образом значит, советы, то есть, опять же, как получилось, что если вот в стране было после февральской революции власти там потом после вот этих и событий и июля там фактически советы были власти решены, то есть там это время правительства, оно значит, расстреляв эти демонстрации там, установил свой контроль, по крайней мере, над Петроградом. Но, но здесь, опять же, получается, что Советы опять получили в свои руки такой, в общем-то, так рычаг, как вооруженную силу. Но, тем не менее, в общем-то, фактически, вот этот Корниловский мятеж, он был разгромлен не, скорее, не военным путем, а путем агитации. То есть, в, посланные на Петроград войска, там выехало множество агитаторов, причем, значит, из них было, в общем-то, большое количество большевиков, которые... Объясняли военнослужащим... В основном значит, это были большевики или ВСР. Ну, да, в общем-то. Поэтому там значит, в итоге получилось, что, значит, командующий вот этим посланным на Петроград конным корпусом генерал Крымов, он застрелился. А, соответственно, Корнилов и его единомышленники, они были арестованы. Вместе, значит, и... кстати, с разоруженной дикой дивизией, так называемой. Ну, там, значит, кстати, там не совсем так, но, значит, но действительно, части Дикой Дивизии, они в этом участвовали, в этом походе. Кстати, интересно, что вот как раз вот один из этих, вот как раз, можно сказать, митингов, в которых Корнилов участвовал под красным Знаменем, как раз был митинг в Дикой Дивизии. То есть именно, где он там это им как раз и вот рассказывал о том, как он страдал, там, значит, за народ. Значит, но при этом, кстати, интересно, что тогда уже он уже упоминал о том, значит, что вот возможно, что скоро там я вам отдам там приказ, который там нужно будет выполнить, то есть, видимо, намекая, значит, на то, что значит, будем там это власть менять. Но здесь опять же, как бы, что получается, что даже в общем представители казачества, представители горцев, которые значит, там были в этих конных частях, они в общем-то не были заинтересованы в том, чтобы именно так сказать, это, приводить к власти Они, Корнилова. говоря, арестовали э, руководителей этого корпуса. Крымовы не успели. Он когда увидел, что за ним идут, тогда и застрелился. Именно так. Продолжайте, Игорь Васильевич, я прошу прощения. Вот, значит, и таким образом получается, что уже к, именно к осени семнадцатого э, года э, сложилась э, ситуация, когда с... Э, с одной стороны, значит, страна в общем, фактически катится в пропасть, потому что временное правительство оно не может решить ни одной из задач, стоящих перед страной. А с другой стороны, в общем, то фактически революционный процесс продолжает развиваться. То есть партия большевиков она резко увеличила свою численность за эти несколько месяцев. Когда они вышли из несколько жизни. раз сверхчисленность увеличила влияние, я бы так сказал. А это еще важнее, потому что тут э, численность, она сама по себе, кстати говоря, все-таки очень важна, потому что, опять же, у нас очень многие забывают такой момент, что, вот, э, э, грубо говоря, размер имеет значение. То есть, если организация должна быть достаточно большой, чтобы в случае опять же, начало чрезвычайных событий, иметь возможность там, направить своих людей всюду от покрытия. Их почтыки. Да, вот, то есть это тоже важно. Второй мой, главный момент, то, что действительно большевики, они именно с самого начала значит, революционных событий, то есть этих месяцев между февралем и октябрем, они последовательно выступали, именно, то есть выступали последовательно со своими лозунгами, и главное, что эти лозунги, они, в общем-то, отражали э, собственно, интересы э, подавляющего большинства населения страны, причем трудящегося населения, потому что, в общем-то, и война была не нужна трудящимся. А и, земля собственно... нужна. А земля, да, земля нужна. И, соответственно, опять же, и рабочим тоже необходимо было защищать свои э, интересы. И поэтому... роли над буржуазией. Вот, поэтому, значит, а, ну, кстати, опять же, тут я должен заметить, что даже, в общем-то, еще и осенью семнадцатого года, вот в тех же своих э, последних предреволюционных работах, Ленин все равно, как бы, он именно пишет про рабочих контроля. Контроль. контроль Да, но не по национализацию, то есть это... Они поэтому... с национализацией столкнулись в начале 18 -го года в результате массового саботажа. Они вынуждены были пойти на национализацию. Да, и... При этом что интересно, что в результате вот этих э, событий, э, окончания конца лета 17-го года, то есть Корниловского мятежа, у большевиков появляется вооруженная сила, то есть вот та же самая Красная Гвардия. Плюс к этому многие воинские части были уже достаточно прабольшевицки настроены. Петроградский гарнизон был полностью. И вот. это тоже важный момент, потому что действительно в Петрограде на тот момент на запасных полков. 40 тысяч солдат. Вот, и при этом, как получалось, значит, что эти люди, они, в общем-то, были... На, на фронт идти не хотели. На, на фронт идти не хотели. Но, кстати, опять же, что тут интересно, значит, что, например, вот, значит, сегодня, опять же, некоторые обличители, так сказать, большевиков заявляют, что, вот, дескать, там они там используют... Всех, там трусов, дезертиров и прочих. Но дело в том, что если мы, значит, например, посмотрим на события уже Октябрьской революции в Москве... Документы да русских там... кавалерах. Нет, я Кавал... про других хотел сказать. Я имел в виду с нашей стороны, значит, значит, это имел в виду двинцев. То есть это, это группа солдат, которые были значит, именно арестованы значит, и осуждены как бы, за то, что они там... Как раз отказывались э, идти в наступление, то есть казалось бы вот это вот это, те самые вот трусы дезертиры и прочие. Значит, э, но когда вот собственно произошел вот этот э, бой у Московского Кремля. Значит, незадолго до его захвата э, белыми, то как раз там именно двинцы они прорвались через э, вот, э, позицию юнкеров туда, в Кремль, причем по потеряли там изрядную часть своего состава. То есть это действительно люди, они трусами не были, то есть они были готовы Я сражаться. Я в революционных восстаниях в Москве принял самое активное участие на стороне большевиков батальон георгиевских кавалеров. Ни больше, ни меньше, элитная часть, созданная Николаем II, из наиболее храбрых бойцов. Туда входили люди, которые имели не менее двух э, георгиевских крестов. Значит, вот э, такова была э, как раз ситуация к осени 1917 э, -го года. И фактически там значит, уже вопрос э, значит, состоял в чем? значит, Что действительно именно значит, появилась историческая возможность реально осуществить вот этот социалистический этап революции. Вот, и вот здесь, Игорь Васильевич, очень интересный момент. Постоянно утверждают нам сейчас, что надо иметь эволюционный путь развития, что революция – это плохо, это неправильно, так быть не должно. И вот здесь есть очень характерный пример, когда Владимир Ильич, не желая правоправительственному, пытается посоветовать э, Временному правительству, как надо поступать для того, чтобы, так говорится, страну сохранить. Я имею в виду его работу «Грозящая катастрофа» и как с ней бороться. И вот мне бы интересно было, чтобы вы нашим слушателям рассказали бы об этой работе, потому что, как мне кажется, она имеет ну, будем говорить, серьезное значение и в сегодняшней реальности. Ну, практически, значит, эта работа, она, ну, во-первых, тут я скажу по поводу вашего, как бы, вот этого утверждения про, значит как бы нежелание полиции действительно тут очень такой интересный момент что как раз вот именно осенью 2017 -го года общем я бы даже сказал в сентябре семнадцатого года ленин у него значит, появляется такая идея что значит, о возможности взятия власти мирным путем и причем что интересно, что потом вот эту вот наши обществоведы вот в хрущевском время, они значит это, пытались там из этого начетнически вывести значит уже теорию о том, что дескать, вообще вот возможен пер мирный переход от капитализма, там, но ну, естественно вот в этих условиях там значит это на 20-м съезде насколько я помню, значит была выдвинута да. Значит, причем, значит, они, совершенно не учитывая значит, э, реальных условий. Но дело в том, что здесь, опять же, как, в общем-то, все-таки выяснилось впоследствии, что Ленин все-таки в данном случае был неправ, то есть он, э, как бы, э, думал, что такая возможность существует, но реально все равно пришлось идти через революцию. А Готово вот. дело. Значит, вот. Но он просто Реально радует... всегда разбивает иллюзии, Игорь Васильевич. Тут с этим ничего не поделаешь. Значит, вот, и получается значит, что а он из чего исходил значит, что из того значит, что здесь действительно в общем то временное правительство уже не имеет ни авторитета ни способности справиться с э, ситуацией и поэтому там действительно возможно значит, что дескать вот внутри этой буржуазной власти там можно будет это как бы мирно передать власть рабочим крестьянам значит, с тем чтобы как бы, уже вот эти социалистические преобразования будут, б, б, осуществлялись бы, скажем так, э, скажем так постепенно, и не, то есть не постепенно, а скажем так, не, ну, не насильственным не брутальным способом. Значит, но, опять же, здесь, как известно, значит, ну, собственно, еще э, классики об этом писали, что там капитал, значит, это, когда там, значит, он ради своей прибыли готов пойти на любое преступление, Поэтому здесь, в общем наивно было бы предполагать, что в вот эта крупная буржуазия, она действительно реально откажется от своих доходов и значит, позволит себе ограничить. То есть то, такие вопросы, они, к сожалению, решаются только значит, насильственным путем. А, что касается вот, работы грозящей катастрофы, как с ней бороться, она была написана Лениным как раз в середине сентября 2017 года. Там значит, он описал ситуацию. Значит, о том, значит, как значит, страна 10 уже рушится в кризис. Там особенно значит, его волновал тот момент, что фактически был, наступал полный коллапс железнодорожной системы. Но, собственно, это началось еще при царе, потому что ведь недаром же Петроград он, значит, не, не смогли снабдить хлебом. Значит, вот, Отмечалось то, что временное правительство практически бездействует, то есть оно не может эти проблемы решать и дальше там э, э, выдвигался значит, опять же целый ряд э, э, как бы, ну даже не лозунгов а предложений по конкретным мерам по наведению порядка и, в общем фактически на самом деле эти меры они в общем -то, повторяли в общем-то то что было еще сказано в апрельских тезисах то есть в первую очередь это введение э, контроля. То есть контроль над производством, контроль над э, распределением. Опять же, э, значит, э, национализация... он предлагал там создать общественные комитеты, в которых люди бы получали карточки продовольствия. Не больше, Но... не больше. Ну, между прочим, кстати, что интересно, что ведь, опять же, введение продовольственных карточек, оно планировалось еще царской властью. То есть как раз буквально... они введены, карточки были введены еще с 2014 года. На сахар, на там всякие эти дела. Они были выданы частично уже. В 2017 году. Собственно говоря, по карточкам то не выдавали хлеб в феврале 2017 года. Люди пришли с карточками, а им хлеба не дали. Нет, здесь вы не совсем правы. То есть там э, планировалось введение карточек, но их ввести э, не успели, насколько я помню, все-таки. Значит, Но, во всяком случае, все равно как бы, вот это эффективного распределения там добиться не удалось. И, соответственно, эта задача оставалась. Дальше, опять же, Ленин повторяет вот это э, предложение по национализации банков. Точнее, их объединение «Единый банк» и э, национализация. Причем, что характерно, в этом случае, я прошу прощения, Игорь Васильевич, э, значит, со счетами в банках не происходило ничего. Они оставались за тем владельцем. Это просто объединялись банки. И, что самое главное требовал Владимир Ильич, это отмену коммерческой тайны. То есть, отрезать спекулятивный капитал. Но дело в том, что, опять же, вот если мы посмотрим на значит, то, значит как э, фактически наживались у нас, так называемые, эффективные собственники во время войны, то как раз получалось, значит что как бы, с одной стороны там рабочих крестьян призывают там, затянуть пояса, значит, там не бороться за свои интересы, то есть все это отложить на состояние после войны, а при этом представители правящего класса, то есть представители вот, крупных собственников, они совершенно не там завышать цены на производимую продукцию, с тем, чтобы получать уже не просто прибыли, а сверхприбыли. Поэтому действительно там, значит, как одно из важных моментов, это то, чтобы именно отменить коммерческую тайну, чтобы это, в общем-то, стало прозрачно и контролируемо. Но при этом, кстати говоря, все-таки Ленин тут э, пошел несколько дальше по сравнению с э, апрельскими тезисами, он э, также выдвинул... Э, предложение по национализации синдикатов. То есть на тот момент уже существовал у нас целый ряд монополий по мировому ну, металл... Да, потому что поэтому у нас уже существовали так сказать, синдикаты, картели там, по металлургически, по добыче угля. И, собственно, опять же, вот здесь в воюющей стране... Вертамовой промышленности опять. очень важно. Да, там, по-моему, сахарозаводчики, если не ошибаюсь. Поэтому здесь, предлагалось, значит, опять же, это дело национализировать. Но, кстати, опять же, что интересно, что значит, опять же эта мера не была бы такой какой-то неслыханной, потому что даже царское правительство, она, опять же, при, при, в случае острой необходимости прибегало не к таким мерам, как национализация, в например, ну, по требованию просто... генерала Маньяковского, начальника главного артиллерийского управления, который заявил, что наживается страшно. Как говорится, пут картечи на казенных завалов 12 рублей, а у этих самых, у частных владельцев аж 36. А, на вот, что да, батюшка-царь заявил, а вы не, не надо вмешиваться в самодеятельность общества, ни больше, ни меньше. А, да, вот. И потом, соответственно, то есть здесь такие меры, они должны были как бы, позволить хотя бы прекратить катастрофу в экономике. Но при этом, опять же, важный момент, что необходимо завершать войну, потому что до тех пор, пока война ведется, значит, страна будет попадать в пропасть. Поэтому значит, здесь фактически... Значит, призывалось, опять же, к выходу России из войны. Соответственно, значит, и потому что иначе значит, страна бы была уже обречена на то, что ее просто, грубо говоря, будут дербанить даже ее так называемые союзники. Что, кстати говоря, в общем-то, впоследствии они и попытались сделать. Ну почему попытались? Они это сделали. Англичане разграбили. Весь э, российский север. Так оно и было. И уеденный флот из Черного моря он тоже был. Так Может, что тут с, все Соответственно, на, угу. соответственно на, значит, э, позиция вот этого религиозного оборочества, она там в этой, опять же, статье подвергается критике, поскольку, очень то понятно, что э, как бы не, нету... у трудящихся России и тех интересов, которые требовали бы введения войны. Поскольку, значит, кстати говоря, опять же, чем интересно вот, э, Россия, значит, Россия царская, Россия капиталистическая, что у нас даже в случае победоносных войн, в трудящиеся от этого не получали ничего. Ну и Россия, Россия практически ничего не получала. При как говорится, дележке результатов Россия воюет, а прибыль получают другие. Это начиная, как говорится, с э, 15 -го года, с Конгресса э, монархов, когда англичане заявили, ну, вчера мы были союзники, а сегодня нет. Я уже не говорю о Берлинском Конгрессе. Извините, опять-таки. Ну, практически вот значит, таковы были как бы, предложения, которые выдвигал Ленин. Ну, естественно, значит, что здесь ну, как бы отклика они не нашли. Поэтому встал... Он писал эту работу из Финляндии, он уже готовился, он уже понимал, что мирным путем ничего сделать не удастся. Принялось, принято было решение о конкретном вооруженном восстании, был создан военно-революционный комитет, и вот здесь появляется работа Ленина, военная программа пролетарской революции. Так, ну, это уже, наверное, на следующий раз, наверное. Да, я думаю, что да. Когда мы будем говорить уже о событиях непосредственно октября. У нас вопросы есть? Вопросы есть у нас, товарищи? Ну, очевидно, нет. Ну что ж, спасибо, Игорь Васильевич. Вот, наверное, Вопросы в чате... Будет... Меня слышно? Да. Микрофон просто отключал, чтобы не фонить. Вот. Вопросы в чате, конечно же, есть. Не так много. Ну, значит, а давайте, по порядку будем, тогда. Заканч... будем заканчивать. Раз вопросов мало, ну, не важно. Ну, пять вопросов зададим. Давайте, Игорь Васильевич. Хорошо, давайте. Давайте, хорошо. Все? Что из себя представлял опломбированный вагон для проезда по Германии? Правда ли, что некоторые большевики, едущие этим же поездом, имели возможность выходить на станциях в Германии? Там ситуация была такая, что в вагоне значит, там было четыре двери. Из них, значит, соответственно, три двери были опломбированы. У одной из дверей, значит, у четвертой двери там сидело двое германских офицеров и э, представитель швейцарской социалистической партии Фрис Платтен. Соответственно, никто не выходил э, значит, из вагона, и, соответственно, никто и не входил туда. Значит, кстати говоря, тут еще момент интересный, что на самом деле вот этот вагон, он был не единственный. То есть там впоследствии еще сказать, дважды... Скажем так, представители революционной миграции проезжали через территорию Германии, только чуть позже. Это последний раз, если правильно помню, в мае. То есть, в общем-то, в принципе, такая технология была, и она, в общем-то, не была чем-то таким неслыханным. По согласно Гаагской конвенции, страны-некомбатанты пользовались правом экстерриториальности, то есть при проезде через воюющие страны, страны, которые участие в войне не принимали, не подвергались ни обыскам, ни э, арестам. Э, значит, э, считалось только одно условие необходимым, чтобы эти люди не имели отношения с внешним миром. Поэтому, когда пересекалась граница воюющего государства, ну, людям же как-то питаться надо, им проносили еду, из соответствующего вагона ресторана. Но в этом входе, как раз был вход, переход между вагонами. Не на перрон выход, а переход между вагонами. Им из ресторана приносили еду, и она подвергалась проверке, что несут и что выносят. Следующий вопрос. Вопрос. А не было ли разложение армии результатом работы агитаторов, в том числе большевистских? А, значит, здесь, кстати, такая интересная вещь наблюдается. Что если вот посмотреть на то, значит, какие именно из фронтов сохранили наибольшую беспособность? то там получается, что чем больше большевиков, тем выше э, боеспособность, потому что вот у нас максимальная боеспособность сохранял как раз северный фронт и Балти Балтийский флот, где влияние большевиков было наибольшим, а вот на юге у нас значит, там фронт разорвался гораздо сильнее, хотя там, в общем-то, большевики гораздо меньше провели агитацию Здесь дело в том, что, естественно, что по большому счету, конечно, революционная агитация, она, в общем-то, боеспособность подрывает. Но в первую очередь там действовали, значит, и мотивы такие более объективные, то есть поскольку, как я вот сегодня уже говорил, что те же самые крестьяне, которые были мобилизованы в армию, они, в общем-то, понимали, что значит, за время их нахождения значит, на фронте там э, их хозяйство приходит в упадок, более того, там значит, сейчас э, землю будет делить, поэтому они, в общем-то, и стремились домой. И, кстати, тут, опять же, можно сказать, э, забегая вперед, когда вот, совершилась Октябрьская революция, то как э, доносили значит, в Париж офицеры из э, французской разведывательной миссии, находившиеся в России, там, значит, э, дословно, значит, звучало примерно так, значит, что это сказать, большевиков привело к власти, это большевиков привело к власти всеобщее стремление к миру, а не большевики навязали мир. То есть именно, значит, здесь большевики, они как бы отражали вот настроение широких масс, значит, а не наоборот. То бы так сказал. Бытие определяло сознание солдатских масс. А сознание, как говорится, повлияло на их дезертирство и прочее, прочее, прочее. Сознание – продукт бытия. И если мы с вами вспомним, товарищи, то начало войны отличалось невиданным патриотическим порывом. Но после поражения русской армии, особенно когда, например, в Восточной Пруссии, армию генерала Самсонова предал генерал Ренинкампф, вот после этого началось, как говорится, собственно говоря, проникать в сознание людей, за что, собственно, воюю? Кстати, Ренинкампф перед царской властью за свое предательство не ответил. Они его даже не судили за это. Ну как же, герой, так сказать, поезда смерти. А вот спросили с него за это большевики. В 2018 году они нашли его в Могиле, и он скрывался под другой фамилией. И судили его по двум пунктам. Первый пункт – это расстрелы поездов смерти. Второй пункт – это предательство армии генерала Самсона. Об этом есть все соответствующие документы. Я не прав, Игорь ну да, это было такое. Вот. И не случайно, простите меня, наиболее выдающиеся генералы царской армии абсолютно добровольно пошли на службу большевиков. Я назову только две фамилии. Бывший, значит, главнокомандующий генерал Брусилов и начальник царской контрразведки Сергей Дмитриевич Бордж Боруевич. Не больше, ни меньше. Я уже не говорю о таких людях, как генерал Маниковский, начальник главного артиллерийского управления, или военный агент царского потом временного правительства Франции, генерал Граф Игнатьев. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Уточните дату или событие, после которого появилось обвинение в адрес Ленина, что он немецкий шпион. Ну, практически, если я правильно помню, это начало июля семнадцатого года, как раз как, как накануне юрских событий, когда значит там значит, был перебежчик значит с той стороны фронта, точнее, русский офицер, который находился в плену, который там заявил, что вот, дескать, у него такая есть информация о том, что Ленин германский шпион. Но вообще говоря, вот значит, на самом деле там кампания по обвинению большевиков в она, в общем-то, начала апреля месяца. И насчет, как бы, собственно, документы Сисона, они были там сфабрикованы где-то уже летом семнадцатого года. Кстати, что интересно, что даже, в общем-то, установлен, как бы, автор их, точнее, тот, кто это фабриковал, это будущий польский писатель Фердинанд Осендовский. Вот. то есть, в принципе, опять же, для историков это, в общем-то, вопрос уже вполне, в общем-то, очевидный, но политики у нас продолжают, в общем-то, и сегодня, как бы, выдвигать этот тезис. Mm. Более того, даже строят некие квазиполитологические структуры, как, например, это делает Стариков. Поехали дальше. Так, четвертый вопрос. Во Вторую мировую были ли моменты братания, как в первую? Ну, я бы сказал так, что во Второй мировой войне, значит, там в начале войны, когда вот, собственно, на Западном фронте была так называемая странная война, там действительно, значит, особенно с французской стороны, там вывешивались эти плакаты с надписями, что мы не произведем первого выстрела в этой войне. Ну и, в общем-то, и там действительно военнослужащие двух сторон общались. Но дело в том, что вот, собственно, природа вот этого, скажем так, братания в первой мировой и второй мировой она совершенно различна. Потому что в Первой мировой войне, значит, там ведь что происходило? Там на тот момент из-за... Там ухтение было на классовой основе. Ну, в общем-то, и практически оно началось, точнее, оно уже началось в конце, сам самом конце войны, когда просто там люди, они несколько лет провели в окопах, значит, там в позиционном тупике, значит, там были, соответственно, измотаны. И там действительно у них возникла идея о том, значит, что, за что же мы воюем, значит, это и, может быть, по ту сторону фронта тоже люди... А здесь, собственно, во Вторую мировую войну, значит, там в начале войны, вот это практически значит, такой вот, скажем так, братания, но, ну, можно сказать, да, тоже было классовое, но только на другого класса, то есть на основе интересов буржуазии, которая, в общем, была совершенно не заинтересована в том, чтобы вести серьезную войну на Западном фронте, потому что, в общем-то, правящие круги Англии и Франции, они были заинтересованы в том, чтобы как бы канализировать эту немецкую агрессию на восток. А вот таких вот э, именно э, примеров, как э, в Первой мировой войне, то есть именно со снизу так, пожалуй, что и не было. Хотя, опять же, тут, пожалуй, я, может быть, приведу такой пример, что у нас, как известно, в Великой Отечественной войне, значит, в походе Гитлера на... против нашей страны участвовали также и его союзники, в том числе здесь было две словацкие дивизии. Так вот, в одной из этих э, дивизий, значит, там... Э, если я не ошибаюсь, значит, в 1942 году значит, там произошел массовый переход на нашу сторону. Там, значит, причем, э, по-моему, большая часть ее даже перешла на ну, сторону. Вы ли, в чем дело, Игорь Васильевич. Опять-таки, я обращусь, обращу внимание на классовый подход. Э, в Первую мировую войну солдаты на поле боя были заложники своих буржуазных правительств. Они не знали ни цели, ни задач этой войны. Вторая мировая война – это была война диктатуры буржуазии Европы против диктатуры пролетариата в Советском Союзе. И вот здесь, если в Первую мировую войну шла речь о неких территориальных, собственно говоря, переделах, то в Великую Отечественную войну речь шла об уничтожении нашего народа не столько интересовали территории, хотя, конечно, интересовали, сколько уничтожение, поголовное уничтожение нашего народа. И, собственно говоря, Гитлер своим приказом перед войной, значит, продублированным и размноженным в генеральном штабе Гайдером, там и свидетельствовал о том, что солдат снята всякая ответственность за воинские преступления. Что бы они ни совершали на территории Советского Союза, захваченной ими, это суду не подлежит. Грабь, убивай, насилуй, делай что хочешь. Так, Игорь Василий. Ну, там, в общем-то, не совсем так. Значит. То есть, все-таки за воинское преступление там, в общем-то, ответственность была. Потому что, в первую очередь, Но ну, это, опять же, было связано не с тем, что они там такие гуманисты, а, в общем-то, с точки зрения чисто прагматической. Потому что, если так сказать, солдатам позволить бесконтрольно там, грабить, насиловать и убивать, то просто разрушается дисциплина. Но, тем не менее, там значит, был значит, такой приказ о комиссарах. То есть, значит, о том, что, опять же, в нарушении всяких конвенций, значит, что тех же политработников в плен не брать, также естественно, что с самого значит, начала, с первых дней войны, он, в общем -то, немцы занимались уничтожением наших э, военнопленных, причем к их числу попадали и зачастую просто мужчины призывного возраста. То есть действительно, кстати... И, между прочим, вот вы правильно отметили, что действительно ведь Первая мировая война, там война, это, это была война не на уничтожение. И даже более того, у Ленина в -то, об этом даже прямым текстом было сказано, значит, о том, что здесь в, общем -то, в этой войне в общем -то, не стоял вопрос о сохранении русского народа и даже в о сохранении русского государства. То есть там фактически значит, война велась за передел мира. То есть, значит, э... Так что, да, есть такое принципиальное различие. Последний вопрос. Так, последний вопрос. Расскажите о женском батальоне. Откуда взялся? Как формировался? Куда делся? А, значит, здесь ситуация такая, что когда значит, уже значит, совершилась февральская революция, значит, дисциплина в армии стала в очень, сильно падать. По этому поводу значит, у, у э, Временного правительства и у военного командования возникли идеи о том, значит, что значит, если обычные так сказать, линейные части они не, неэффективны в этой ситуации, то нужно там, сформировать какие-нибудь такие особые подразделения, которые будут значит, отличаться повышенной беспособностью и, соответственно, своим примером увлекать других. То есть это были значит, созданы вот так называемые вот вот батальоны георгиевских кавалеров, там батальоны смерти значит там где значит так называемые ударники которых значит, там значит, им платили там повышенное жалование также значит, началось формирование национальных частей то есть вот это польских украинских значит, кстати говоря латышских полков значит и между прочим потом в общем-то часть из этих формирований приняла участие уже в гражданской войне причем, значит, вот латыши на сказать, стороне красных, а там, соответственно, представители других национальностей, там они, значит, тоже начинают. Ну, на русском севере союзником англичан был корпус польский до вбор Мусницкого». Ну, что мы говорим. Значит, ну, там, Или там, кстати... дивизия фон Дергольца. Поляки, так, кстати, они отметили себя в многих местах. Они у Колчака была польская дивизия, вот. Но и вот женский батальон это был один из таких, как выражается современным законом, пиар проектов То есть когда начнут вот собрать военнослужащих женщин, значит, чтобы они тем самым значит, своим примером значит, показали вот мужикам, как надо воевать, что от этого, скажем, мужчины устыдятся и, соответственно, значит. Э... Значит, соответственно, повышена тем самым боеспособность армии. Но реально ни к чему хорошему это не привело. То есть, потому что, в общем-то, понятно, что здесь. Ну, говори так, прошу прощения, Игорь Васильевич, чтобы вы поняли. Это был филиал воинского борделя, если на то пошло. На фронт они так и не попали. Они занимались охраной правительственных зданий и учреждений. Ну и работы, как говорится, по прямому женскому назначению. Ну, здесь я все-таки так бы не согласился бы. Значит, там все-таки здесь как бы создавалось это несколько с другой цели, то есть именно с целью ну, повышения морального духа. создавалось это один вопрос. А как на фронте, по-моему, и в боевых действиях все-таки один, один раз приняли Ни в разу не было. И готовили. Конкретно там отбирала сама Бочкарева. Тех, кто, как говорится, примет участие как раз в Рижском сражении. Но так они туда и не доехали. Пока Это они еще... собирались, Ригу Корнилов сдал. Значит, вот И потом, опять же, вот, известно участие женского батальона в э, защите э, Зимнего дворца где сидело временное правительство в дни октябрьской революции. Но там, опять же, здесь, в общем несколько мифологизировано. Они просто сбежали оттуда. немножко дрались там юнкера Владимирского училища. И то, несколько там десятков минут, а потом тоже ушли. А Бочкаревские барышни убежали еще до драки. Значит, там ситуация немного другая. значит там Во-первых, там, собственно, участвовал не весь батальон, только одна из рот. Причем, значит, эту роту туда, в общем-то, как бы направили, можно сказать, обманом. То есть их там это, отдали приказ, там, что вроде вроде дрова заготовить, а в итоге они оказались в этом осажденном дворце. Но в итоге, действительно, в, в обороне они практически участия не принимали. Правда, потом, значит, что интересно, что значит, со стороны контрреволюционной контр контр контр контр контр пропаганды значит, там сразу же был распространен такой миф о том, что якобы этих ударников, их там всех изнасиловали, значит, соответственно, революционные матросы и красногвардейцы. Это, в общем-то, неправда, причем, значит, это более того, значит, это было опровергнуто даже, собственно, комиссией, которая была создана вот этими, сказать, тогдашними представителями буржуазии, можно сказать, первые же сказать, дни после этого. Но ну, причем, что интересно, что вот эту клевету ее, в частности, повторял значит, такой персонаж, как Петерим Сорокин, mm. который как известно, является известным социальным иммигрантом, которого наша сегодняшняя интеллигенция, сегодняшняя власть очень любит превозносить. То есть... Но подслашка да, Бочкарева оказалась у Корнилова. Вот, значит. но в целом, в общем-то, это как бы подразделение оказалось таким достаточно, в общем-то, ненужным, и деятельность... Ее ну, была... смотря кому нужным, кому не нужным, учитывая <свист> специфические обязанности, которые они несли. <свист> <свист> <свист> еще есть вопросы? Да, вопросы еще есть, могу задать. Ну, мы договорились пять вопросов, все. и так давно сегодня работаем. Все, пять вопросов закончены. Угу. Остальные вопрос-ответ Передайте пожалуйста. Конечно же. Ну что же, Игорь Васильевич Спасибо вам большое Извините и вы нас за то, что у нас такие получились Технические погрешности Значит, не проверили мы сразу Все наши устройства Поэтому, к сожалению Вот так получилось Но ничего На будущее будем более бдительны Я думаю, что Мы достаточно раскрыли суть предреволюционных, предоктябрьских событий. И, собственно говоря, ту работу практическую, которую вел Владимир Личин, уже тогда, как говорится, собственно, и вот эти только две работы и были как раз в этот момент, собственно говоря, военная программа пролетарской революции и э, грозящая катастрофа, и как с ней бороться. Потому что сначала была одна когда он пытался убедить временное правительство значит мирным путем уйти от власти. И вторая, когда понял, что это быть не может, и поэтому написал работу, как это сделать практически. Взять власть э, революционным путем. Еще раз спасибо вам большое. До следующей субботы. До свидания. До свидания. Уважаемые читатели и зрители. Ну, я думаю, что мы достаточно хорошо в этом плане поработали. И практически все вот эти мифы о предательстве большевиков, о агитации на фронте, о немецких деньгах раскрыли. И дальше мы с вами будем смотреть, а как осуществлялась практическая работа по переходу власти от буржуазии к пролетариату, Какие меры предпринимались законодательно, как они были теоретически освещены и оформлены. Думайте, наша история дает нам возможность разобраться во всей той мерзости, которую нам вешают на уши, так сказать, чьи-то там рукопожатные друзья. Вот. А наша-то задача, понять, как было на самом деле. И не случайно мы акцентировали внимание на работе грозящей катастрофы, как с ней бороться. Потому что ситуация в нашей стране реально приближается к той ситуации, которая была описана там. Я думаю, что где-то через неделю, заглянув в, в корешки коммунальных платежей квитанции, вы это увидите. До свидания. До следующей встречи. С вами был я, Марк Соркин, и информагентство «Ледокол». До новых встреч.